Все, что смогу. Кровь, да кровь! Да будет так. Ты прав. Сделай все, что смогу. Мудрое решение. Попробую. Сделаю все, что смогу. Ты прав. Мудрое решение. Да будет так. Делаю все, что смогу. Повелевай. Мудрое решение. Сказывай. Да будет так. Я могу служить. Да будет так. Закрой! Ты прав! Приказываю. Сделай все, что смогу! Ты прав! Попробую! Сделаю все, что смогу! Мудрое решение! Попробую! Сделаю все, что смогу! Да будет так! Сделай все, что смогу! Силы и честь! Да будет так. Попробую. Мудрое решение. Сделаю все, что смогу. Ты прав. Мудрое решение. Да будет так. Попробую. Повелевай. Сделаю все, что смогу. Я чту заветы предков. Ты прав. Попробую. Да будет так. Мудрый взял. Побелевай. Попробуй. Сделай все, что смогу. Попробуй. Да, Сделай все, что смогу. Попробуй. Я жажду служить. Приказывай. Сделай все, что смогу. Да будет так. Я чту заветы предков. Ты прав. На Повелевай. Моя сила в твоих руках. <монтург> Повелевай. Заветы предков. Мудрое решение. Чем могу служить? Ты прав. Попробуй. Я чту заветы предков. Да будет так. Ты прав. Сделаю все, что смогу. все, что смогу. Мудрое решение. Сделаю все, что смогу. Ты прав. Силы и честь. Попробую. Сделаю все, что смогу. Ты прав. Мудрое решение. Попробую. Сделаю все, что смогу. Попробую. Да будет так. Пробую. Мудрое решение. Сделаю все, что смогу. Моя сила в твоих руках. Попробую. Мудрое решение. Сделаю все, что смогу. Попробую. Ты прав. Мудрое решение. Ты прав. Да будет так. Сделаю все, что смогу. Приказывай. Моя сила в твоих руках мудрое решение да будет так мудрое решение попробуй мудрое решение приказывай да будет так мудрое решение Делаю все, попробую. Делаю все, что смогу. Ты прав. Да будет так. Сделаю все, что смогу. Да будет так. Ты прав. Попробую. Ты прав. Да будет так. Попробую. да будет так сделаю все что смогу да будет так Ты прав да будет так и прав да будет так попробую все что смогу only. да будет так мудрое решение Попробую. Мудрое решение. Попробую. Чем могу служить? Мудрое решение. Да будет так. Мудрое решение. Жизнь замерзла. Да будет так. Попробую. Мудрое решение. Моя сила в твоих руках. Да будет так. Сделаю все, что смогу. За победу! Приказываю. Жди прав. Да будет так, на город наших братьев нападаем. Отче Сделаю все, что смогу. Мудрое решение. Сделай все, что смогу. Да будет так. Мудрое решение. Сделай все, что смогу. На город нашли. Сделай все, что смогу. Да будет так. Попробуй. Мудрое решение. Будет так. Попробую. Сделаю все, что смогу. Сила и честь. Маленькая. На город наших братьев напали враги. Мудрое решение. Ты прав. Сделаю все, что смогу. Ты прав. Мудрое решение. Сделаю все, что смогу. Мудрое решение. Сделаю все, что смогу. На город, да наш будет наш так. Игра. Попробуй. Да Попробуй. Да будет так. Мудрое решение. Игра. Сделаю все, что смогу. Попробую. Да будет так. Попробуй. Поверивай. Да будет так. Сделай все, что смогу. Попробуй. За победу! Кровь за да кровь! Сила и честь! Ты прав. Попробуй. Сделай все, что смогу. Да будет так. Попробуй. I'm Мудрый и Сделаю Сделай все, что смогу. Силы и честь. Мой перенос. Попробую. Делаю все, что смогу. Да будет так. Ты правда. Попробую. Я чту заветы предков. Приказывай. За победу. Повелевайся. Моя сила в твоих руках. Мудрое решение. Сделай все, что смогу! мудрые и все. Ты монстр. Да будет так Все, что смогу силы и честь мудрое решение да будет так я чту заветы предков. сделаю все что смогу Приказываю. силы и честь попробую сделаю все что смогу да Годринор! Кровь на да кровь! Мудрый! Попробуй! Ты прав! Да будет так! Повелевай! Ты прав! Сделай все, что смогу! Да будет так! Попробую. Ты прав. Сделай все, Я что смогу. моя Не кровь. золото. Я чту заветы предков. Чего желаю? мой повелитель. Попробую. Сделаю все, что смогу. Ты прав. Да будет так. <проб> моя сила в твоих руках. на город наш, на напали враги. Попробую. Да Приказывай. Сделаю все, что смогу. Я сила в твоих руках. Попробь. Сделай все, что смогу. Мудрое решение. Ты прав. Да будет так. Мудрое решение. Да будет так. Попробуй. Повелевай. Чем могу служить? Мудрое решение. Делаю все, что смогу. Я чту заветы предков. Мудрое решение. Повелевай. Ты прав. Да будет так. Кровь за да кровь. Силы и честь. <связь> и <что -то> <связь> да будет так. Сделаю все, что смогу. За <связь> да. победу. Мудрые решение. Да будет так. Сделай все, что смогу. Попробуй. Приправь. Мудрое решение. Сделай все, что смогу. Да будет так. Сделай все, что смогу.